Всем привет. Поздравили на Первое, что хочу сказать, увидев группу из южных ну, корейцев, группа в принципе, я ну, поговори с ними, как они на ну, других э, служили. Поговори с служили. На другие это Я понял, что Терминатор по сравнению с ними а, просто пацан. Разбрак че Терминатор по сравнению с тяхой просто И если Голливуд в будущем будет снимать Терминатора, то уже не надо Шварценеггера приглашать, Я а кого-нибудь корейца. Чтобы снимать следующей части на Терминатор, нам уже нужно доканять некоих американские актеров, и металевдо доканять Они просто на спецэффектах сэкономят миллионы Ты долларов, просто, он все ште... сам сделает. И, на вообще это чудесное было время, у меня вот в день начала трездиаса на было день рождения, имах рожден ден. но мне было совершенно не до него, с утра работа, потом с утра подготовка, работях, после и у меня прямо в первый день было чудо. День имах чудо. Я за день до этого участвую день, в одном день, футбольном два, турнире. -турнир, и я травмировал очень сильно колено. Сил на уси. Настолько сильно, что я даже с... очень тяжело спал. Сил, даже не доспе. Потому что от любого поворота от, от я чувствовал боль в колене. И утром, когда проснулся, я не мог наступать на, на колено. В тек, соблюдо, не в Поэтому я весь день ходил с фиксатором на колено. И вот когда... Первый день закончился, и мы разошлись по комнатам. Я лег спать. А да спя, и я молился молих, за, исцеление за исцеление колена. На си, там несколько часов это было. Часа, я уснул. И, заспах, и мне снился сон, и сон что я стремлюсь что-то забрать, что-то получить. Я стремлюсь что-то забрать, да что-то получить. И вот я помню, когда я не могу, не могу дотянуться И, не могу до густигна, и вот это во сне просто Божья рука меня берет и, и поднимает наверх И, и я хватаю и, хваштам, и в этот момент я получил настолько момент, толково, Прилив энергии, что я аж проснулся на энергии, че собудих, От того, что мне очень тепло вот у вас много топливо, Очень радостно, много радостно И у меня не болит колено, не болит колено. И я проснулся утром. Если и я вот встал и потянулся за своим этим фиксатором. А он, получается, куда-то ну, за сумку завалился. По и я получается встал его доставать. Поберу. А с просони, я поздно улег, рано разбудили, Я такой. Так не болит же. <свят> слава Богу, для меня это реально, потому что я реально хромал. Вот ребята, которые были, были видели, насколько мне было тяжело идти. А на следующий день я уже даже бегал. И действительно, вот как указано, Эди говорил, что очень сильные свидетельства. Сил не свидетельств и самое главное, это вот ощущение этой любви. И, и вот как говорили, что это три дня с Богом. Как указано, и я думаю, если мы тут на Земле испытывали такую И сильную любовь -то, любовь, то насколько сильная любовь будем мы испытывать на небесах? Вас любовь на небеса И я там получил огромное количество ответов. И там получил на... много многобройные отговоры на, на все сферы своей и жизни, и служения, и работы, в, и в, семьи. В на служение, семейству, работа, и действительно зарядился, и, и много зарядих, даже после окончания трез деса, вот за, эти, за эту неделю, седмица, я вижу уже результаты а того, что я получил ответ и, и начал това, исполнять. Това, и уже есть результат. И Поэтому я тоже как я на на следующий год на Турцию, в Турции тоже хочется послужить до послужа. для кандидатов которые За будут кандидаточны куда сейчас в Турции поэтому я всем рекомендую это обязательно и прочем на треба, всякие вас до мини да, спасибо спасибо у нас знаете там слава